друзья всем доброе утро погода у нас сегодня весенние мы погуляли да, Дашка? погуляли посемся. ночью прошел дождь сильный дождик прошел ночью Земля мокрая, весна прекрасная. Не жарко, только сейчас пригревает солнышко. Чуть-чуть показывается. Салат. Закрытая, потому что солнышко еще нет. Тоже салат. Укрубчик. Это простые пионы. Капуста. Яблоньки. То, чем я люблю любоваться самые красивые цветы яблони в этом году их будет меньше в прошлом году пришлось спасать дерево столько было яблок Опа, улетела петрушка все знают ее полезные свойства очень полезно мужчинам полезно всем потому что здесь много минералов микроэлементов минералов и витаминов вся зелень полезна для нашего организма инжир, инжир просыпается, Это вот уже есть маленькая-маленькая инжиринка, первый урожай, будем надеяться. Ну и, конечно, куда же без редисов хочется кушать свой, без всякой химии, а свое натуральное. Уже есть такая же «можно». Ну и тут же сразу салат. Сразу же тебе и крупчик. Землянечка. Земляничка. А будет быть. Да, сейчас это покажу. Скоро. Тоже скоро-скоро. Земляники у меня здесь, друзья, буквально метр, ну где-то метр на два с половиной. Мы закрываем землянику свою. Смородина уже полным ходом цветет. Отцветает уже. И черешня уже отцветает. Завязывается. Шмель прилетел. Похолодала. немножечко похолодало, дождик прошел, пришлось даже одеть куртку. Вот такая у нас сегодня погода. Как видели разъясняется солнышко появляется значит пойдет потепление друзья кто хочет поддержать мой канал подписывайтесь кликайте на колокольчик пишите комментарии до новых встреч в эфире хорошего дня